Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только смарт компании Samsung. На этой неделе, да, или с конца предыдущей недели, и уже на этой получается, что Samsung монитор здоровья для измерения артериального давления тела и ЭКГ обновился дважды. Причем, первый раз обновилось как приложение на э, часы только для версии Galaxy Watch 4, также и на смартфон. Но для Tizen OS, это Galaxy Watch 3 и Active 2 обновилось только на смартфон. Само же приложение на часах пока что не обновилось. Так вот, для Galaxy Watch 4 и для Tizen OS, для Galaxy Watch 3 и Active 2, второй раз обновилось приложение для смартфона. И это произошло пару дней назад, а может даже вчера. Уже есть модифицированная версия данного приложения – для того, чтобы установить на любой смартфон, естественно, там сняты все ограничения, такие как root-права, э, возраст, страна и еще какие-то вещи, которые уже точно не будут мешать вам, чтобы вы смогли спокойно, легко и просто установить данное приложение на свой смартфон со своими часиками. Естественно, и я тоже обновил свои приложения на своих часах Galaxy Watch 4. И, откалибровав их, потом покажу, как правильно это калибруется, измерил давление трижды. И сейчас этот результат вы видите на своих экранах. Как я это сделал? Первый раз, какой получил результат. Второй раз, какой получил результат. И третий раз, который и какой я получил результат. Расхождения, в принципе, небольшие вообще на самом деле. Потому что даже тонометр, когда вы три раза подряд измеряете давление, есть расхождение не в больших единицах. Также и здесь есть расхождение между тонометром и часами с небольшой разницей. Это говорит о том, что они действительно поправили данное приложение, потому что раньше был разбег просто большой. И я тому сам свидетель. Сейчас же могу сказать, что этот разбег незначительный. И я понимаю, что Samsung все улучшает. Теперь, дорогие друзья, давайте мы с вами посмотрим, как правильно калибровать данное приложение Запускаем, в принципе, там все ясно и понятно и видно на самом приложении на вашем смартфоне. Вот как сейчас, допустим, я просто начал показывать, сделать скриншот уже после того, как первый раз измерил. Ну, думаю, дайте-ка, все равно сниму еще, или вернее, сделаю скриншотики. Он вам показывает, да не снимайте Galaxy Watch и манжету, следуйте инструкциям на следующих экранах для продолжения калибровки. Здесь показано, где у вас что должно быть. Во-первых... У вас часы должно быть на одной руке, манжеты на другой руке. Расположены в противоложных руках, как здесь написано. Идем далее. Далее, когда уже появляется следующее окошечко, нам нужно включить тонометр. Еще до того, как измерение давления запустилось на наших часиках. Все, когда мы это запустили, и следующее окошечко появляется. Как видите, э, выполняется э, измерение. Сидите спокойно и расслабьтесь. Убедитесь, что тонометр запущен. Все. Потом значение, значит, тонометра вы вписываете в поле, которое появится вот здесь внизу, да. Вы пишете здесь, значит, там 120, допустим, и тут на 88, и нажимаете сохранить. Я просто не сделал этот скриншотик, но тем не менее он появится второй раз точно так же, и третий раз тоже точно так же. И после того, как вы выполните вот именно такую вот калибровочку, как здесь показано, я, ну, думаю, что все будет нормально, так же, как у меня. Сейчас я доволен, как у меня снимает данное приложение давление, артериальное, вернее, давление моего тела. Вот так. Ну а дальше, дорогие друзья, все очень просто. В описании видео будет несколько ссылочек. Первая ссылочка, вот это вот будет. Э, здесь находятся три программки. Программка, значит, смотрите, для установки, вот с телефона, именно файла, вот этого файла. Приложение э, монитор здоровья для часов. А вот это вот для смартфона. Его вы просто устанавливаете. Здесь уже сняты все ограничения. Вы слегка сможете установить. И вот это вот модифицированное приложение на часы. С помощью вот этого приложения. По этому вот видео. Вот видео. Как установить Samsung Kilt Monitor на Galaxy 4. С любым смартфоном без ограничений. Также есть еще одна инструкция. Которую вы сможете. По которой вы сможете. Установить. Но. То же самое, только через компьютер. Вот, как установить любое приложение, циферблат или игру Galaxy Watch 4 с помощью компьютера. Также вы сможете, посмотрев это видео, если у вас не сработает первый способ. И еще одна вот, ссылочка будет на приложение для смартфона для Galaxy Watch 3 и Active 2. Вы его сможете скачать. Как установить, сможете узнать здесь. Все ссылки на новые файлы будут в этом, под этим видео, именно под этим видео есть ссылочки, но они все устаревшие, я уже, наверное, менять их не буду, хотя, может быть, и поменяю, посмотрим. Ну, вот такие вот дела, короче, если что, скачивайте и устанавливайте.